Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем познакомить вас с продукцией Российского фонда защиты внедрения и центральной собственности и в частности НТК, Союз интеллекта, Народного технологического корпорации. Наша корпорация действительно выпускает продукцию для народа. Это массовая продукция. В частности, мы сегодня производим фильтры нового поколения. За это время мы получили новые три патента, мы стали призерами пяти э, престижных выставок. Мы получили признание в разных странах, заключили договора контракта с Японией, со Швейцарией, с Германией. Но главная задача, конечно, для нас – это продукция на российском рынке. Итак, принципиально новые фильтры, струнные мембранные фильтры «Союз Интеллект». Сегодня много говорят... Про чистую воду. Сегодня пытается каким-то образом изменить тяжелое положение, которое, в котором оказалась страна по водоочистке. Потому что, несмотря на то, что Россия обладает самыми большими запасами пресной воды, уровень снабжения населения как минимум вызывает большие сомнения. Чем же отличается струнный мембранный фильтр от многих других фильтров, которые предлагаются на нашем рынке? Самое главное первое в отличие, что наши фильтры, они являются бескатрижными, они не загрязняются. Как это не непротоксально не звучит? В отличие от многих фильтров, которые в своем главном принципе фильтруют за, за счет того, что загрязняются сами, Наши фильтры обладают таким фильтрующим элементом, который обладает способностью самоочистки. Это струнный мембранный фильтр. Я вам показываю сегодня наш главный фильтрующий элемент. Состоит из каркаса, покрытого сверхчистым серебром. Он с виду выглядит, как будто он керамический. На самом деле так выглядит. Выйдет серебро, которое обладает 9, еще 3 девятки. На этот каркас навита сверхтонкая струна, состоящая из прочной, сверхпрочной проволоки, которая вот здесь, на этом фильтрующем элементе, более половиной тысяч витков. Мерность каждой отдельной пары составляет где-то 0,3-0,5 микробов. Но общее количество пар пропускной способности представляет больше входного и выходного отверстия. Поэтому наши фильтры практически не ухудшают гидродинамику в системах водоснабжения. Всем общеизвестно, что более 80% вообще всех загрязнений составляет механические загрязнения. Проще говоря, безвест. И если не отфильтровать вот эти загрязнения, эти частицы, то никакие самые замечательные фильтры, не химические, не биологические, не смогут эффективно работать, так как сама грязь моментально забьет любой фильтр. Поэтому главная основа и главное отличие нашего фильтра в том, что он фильтрует по новому принципу. Все фильтры, они очищают за счет принятия грязи на себя. То есть они очищаются, они фильтруют за счет принятия взвеси, принятия грязи. Поэтому все фильтры, они шершавые, то есть взять можно любой: Насыпные, угольные, песочные, катрижные, сетчатые фильтры. Все эти фильтры, они, к сожалению, очень быстро загрязняются. Здесь в основе нашего фильтра заложен другой принцип. Первый – это принцип зеркальности. То есть практически наши фильтры за счет зеркальности сбрасывают всю, все частицы, которые есть, в которые в дренажный кранчик. То есть с легким движением руки открывается кран, и фильтр, фильтр идет со самочистым. Второй момент. В момент прохождения, в силу того, что струны и пары струн находятся в свободном натянутом состоянии, каждая пара под давлением находится в вибрационном состоянии. То есть она вибрирует. И за счет этой вибрации возникает ГВЧ, высокой частота. За счет этого идет дополнительный сброс. Наподобие, как очистки там, от ультра, ультразвуковые есть такие приборы. Вот. Поэтому за счет зеркальности и за счет вибрационных принципов вот на более большом фильтрующем месте видно то есть если даже так слегка подуть, видно как струны дышат то есть они в этот момент сбрасывают в себя эту грязь то есть когда приходит вода она попадает в фильтрующий она а попадает в фильтр и с внешней стороны молекулы воды проникают внутрь и уходят чистые. Все, что не попало в фильтрующий элемент, смывается следующими потоками грязи и уходит в дренажный, дренажный кран. То есть принцип очень простой, как русский валенок или автомат Калашникова. И сама система она сделана уже настолько функционально, отработана вся технологическая линия, Поэтому данный фильтр у нас уже отработает 7-8 лет. И мы гарантируем нормальную, бесперебойную работу при условии правильной эксплуатации. Нужно просто не лениться, и в зависимости от степени загрязнения воды, просто нужно вовремя открывать кран. Значит, в случае, когда очень грязная вода, когда берется из, из открытых водоемов, из рек, из болот, то есть можно работать в режиме чуть-чуть приоткрытого. Поэтому вода, которая скапливается в этом стакане, просто будет, грязные потоки будут уходить или в канализацию, или там в любой сосуд, чтобы было видно, что, что и какую воду вы пьете. В целом мы подготовили для более крупных фильтров, подготовили автоматику. То есть автоматика позволяет настраивать по таймеру и через каждый там, час, три часа, сутки, неделю. То есть, срабатывает таймер, как бы выплевывается эта грязь, и вновь фильтр работает в нормальном, чистом режиме. Внутри нашего фильтрующего элемента находится, находится генератор, структуризатор воды. Дело в том, что уже общеизвестно, что вода, кроме физического и химического состояния, она еще обладает кластерностью. То есть, каждая частица, она обладает своими новыми другими параметрами, то есть она может быть или состоять из длинных молекулярных цепочек, достаточно вспомнить, как там где-то в бочке или водоеме по поверхности воды бегают водомерки. То есть это говорит о степени молекулярной сцепления Молекулы воды, которая создает длинные молекулярные цепочки. Такая это так называемая тяжелая молекулярная вода. Для того чтобы эти цепочки сделать легкими кластерами, а наши клетки нашего организма воспринимают только легкую воду. То есть есть защитные механизмы у каждой клетки, есть мембраны, есть внутри ядерное состояние, есть состояние защиты от воды, и поэтому когда с нашей пищей, или мы потребляем воду, которая не соответствует э, чистоте, то просто защитные мембраны воды не пускают такую тяжелую, глиную молекулярную воду. Поэтому наш генератор состоит из в, воде, в этом стержне засыпан горный хрусталь и янтарь. Янтарь является своего рода Электролитов, это высокоэнергетический продукт смола. Горный хрусталь является катализатором, катализатором создания кристаллической формы воды. Значит, между, ну, известно, Науке известно, что каждый кристалл, будь алмаз, бриллиант, изумруд или даже просто песчинка, кварц, обладает своим реликтовым, реликтовой частотой. Достаточно взять э, такую например, песчинку, кварт, и сжать ее, как она начинает выдавать свой ЭДС, то есть выдавать свой, свою чистоту. На этом принципе работает много, э, много приборов, Это называется в науке пьезокерамической эфир. Значит, вот этот состав за, э, насыпан в, этой, в этом стержне, в этом генераторе, между которыми проложены специальные полиградиентные многополярные магниты. Можно это проверить, проверить или компасом, который моментально начинает работать, или можно проверить специальным прибором, который определяет форму полей и степень, значит, вот непосредственно видно, как эти работают генераторы. То есть при запрессованном состоянии кристаллы горного хрусталя и значит, янтарь, как энергетический продукт, создают кристаллическую, определенную свою кристалли, кристаллическую форму для воды. То есть, как в старых монтофонах плёночных. Вода попадает, проходит, проходит через фильтр, очищается, а дальше она идет в электромагнитном магнит, поле магнитных полей. При этом, при этом она приобретает, передается память и форму, кристаллов, которые заложены в этом, в этом генераторе. Вот. Значит, это следующая, следующая степень информационной и энергетической очистки воды. Но многие, многие слушатели, которые видели фильмы «Тайна воды», «Тайна воды 2», сейчас вышел «Тайна воды 3», прекрасно понимают, о чем, это, о чем разговор. Поэтому здесь идет одновременно четыре степени очистки. Главный первый степень механической очистки мы делаем сегодня, фильтруем ультратонкой фильтрации воды до 1-3 микрона. В отличие от многих фильтров, которые сегодня фильтруют 100-200 микронов. Далее, серебряные, активные серебряные покрытия как, внутри, так и, как снаружи, так и внутри нашего фильтрующего элемента. Позволяет проводить биологическую очистку. Следующая степень очистки – это энергоинформационная. То есть мы придаем, стирая грязную запись, грязь, которая информационная осталась на воде, и придаем ей форму кристаллической воды, кристально чистой воды. Кстати, здесь возникает еще то разность металлов. Создают определенные форму ЭДС, то есть электродвижущую силу. То есть сразу с металлов и движение воды, фильтры ветрущим элементе создают ЭДС, электродвижущую силу. Вот. Проще говоря, электрический ток, который также является подпиткой, вступает в резонанс с нашим генератором электромагнитной частоты. Сеточкой в этом случае является как резонансная дека, как, у, скажем, дека у скрипки. Таким образом, сегодня в нашем, в нашем фильтре собраны многие достижения, многие достижения и многие изобретения, более пяти отдельных патентов находятся в одном весьма таком несложном, как казалось бы, приборе. Поэтому наш фильтр может, вот этот фильтр фильтрует где-то до трех-четырех тонн, в, час, в зависимости от давления, в зависимости от степени загрязнения этой воды. Есть маленькие, которые для дома, для семьи, это тонна в час. Эти фильтры могут работать уже для, для домов с бассейнами, то есть это отдельные, отдельные средние дома или, скажем так, небольшие пятиэтажные подъезды. Фильтр, который базируется, скажем так, это фильтр 10 и 20 тонн в час. То есть мы самый большой фильтр, который мы делаем, это фильтр 60 тонн в час. Это для, для котельных, для домов, для подъездов и для небольших микрорайонов.